Друзья, всем привет! Это Красимир из Жероны. Сегодня 1 октября и во всей Каталонии проходит референдум за независимость и отделение от Испании. Значит, мы сегодня начали с побережья и стали добираться... В сторону областного центра Жироны. Мы заезжали в каждую деревню, в каждое село, смотрели, как проходит референдум. Значит, подведу небольшие итоги. С самого утра люди уже ходили, были на участках с 6-7 утра. В деревнях большинство проголосовало до 10-11 часов. И спрятали урны, потому что переживают, что полиция из центра, полиция из соседних провинций попытаются украсть бюллетени и урны. Поэтому народ просто проголосовал утром и бюллетени спрятал. И находятся на местах голосования, отдыхают, веселятся кушают и вот так будет целый день а сейчас в жироне это второй участок на который я подъехал это здесь в самом центре я вот поверну что вы посмотрели а, мы находимся в самом центре это школа и здесь образовалась но ну, люди ждут я сейчас подойду поближе посмотрим а, что происходит но на первом участке на который я был передавали что где-то в центре а, Полиция есть, и они э, избивают людей, реально избивают. Я смотрел ролики, но пока вживую нигде ничего не видел. Э, также были сообщения о группировках э, националистов. Это то есть к те, кто за, грубо говоря, за единую Испанию. И они э, ну, тоже делали налеты на участки и на нас, пытались э, унести урны с бюллетенями. Вчера я уже с этой школы транслировал, там Мария давала комментарии. Сейчас мы опять подойдем, сегодня вот идет голосование. Всю ночь люди были в школах, и они стерегли участки. И сейчас вот в этот момент проходит голосование. Вот мы видим много людей, которые просто ждут. И находятся рядом с участком, пока здесь спокойно. Вот, вот эта очередь по ходу дела. Я чуть-чуть дальше пройдусь, посмотрю, листовки ребята раздают Просто отдыхай. Здесь площадь, общественное пространство. Под низом парковка двухъярусная, а сверху вот, вот такая общественная зона. Вот они перекусывают, пьют водички, водичку. Есть гроза, прикомилика в Сигурии. Не знаю, а, здесь люди выходят из участка. Это благодаря, благодаря за то, что люди пошли голосовать. Вы видели это не очередь, это на самом деле. Люди благодарят, что пришли и голосуют на референдуме. Да, да благодарят за то, что люди пришли голосовать. Мы-то думали очень... Вот помещение для голосования. Сейчас я вам покажу, где бюллетени. Где-то они были снаружи, нет? А, где-то они здесь? Нет, нет, нет. А, вот. Где-то здесь должны были быть бюллетени. Ну, обычно на участках, что было, где-то у входа стоят бюллетени, потом в конвертеке их ставят. И идут в очередь с личными картами, ой, с паспортом, и отмечаются. И потом вот кидают вот так в урну. Насколько я знаю, этой ночью каталонскими властями было организовано интернет-голосование. И когда в 8 утра узнали власти Мадрида о том, что люди могут проголосовать и по интернету, то они потихоньку вырубили весь интернет в Каталонии. Сперва его убрали в поселках, в деревнях, а затем, вот мы пока доехали в час дня в Жерону, то они успели и здесь, в полгорода, вырубить интернет. И есть только мобильный. Опять же, сообщают о полицейских, которые едут с несколько машин и просто врываются на участки и забирают силой урны. Здесь по ходу дела такого не было, потому что урна наполовину полная, и люди вот стоят, стоят в очередях и отмечаются и голосуют. You waiting for voting, right? mm -hmm. А, все-таки это это очередь. Mm -hmm. значит нет, все-таки это очередь. У них а, у них как это называется? Значит, у них конверты с бюллетенями, они отмечают и подходят. Вот, вот здесь вот так вот происходит, дают конверт с бюллетенью, и люди стоят в очереди и идут голосовать. А Это значит все-таки очередь, и они помимо всего еще и аплодируют, и благодаря всем тем, Которые идут голосовать. Я-то думал, что это просто ну, очередь благодарных людей. Нет, они стоят и голосуют. А, да, а, вот арем означает голосуем. Это вот очередь из людей, каталонцев, которые хотят проголосовать. Атмосфера здесь шикарная, очень много молодых ребят, да все вместе. И ждут э, отметиться, проголосовать. На предыдущем участке, где я был, э, жаловались, что у них нет демократии, что... Власти центра их прессуют, что посылают полицию просто бить людей и не дают им возможность проголосовать. На самом деле на всех участках, я бы уже десяток участков сегодня, везде проходит очень круто, в такой мирной обстановке. в Люди, ну как на праздник пришли и голосуют, видите очередь вот отсюда и еще люди ждут. Как я говорил, в деревнях уже проголосовало а, до 10-11, и урны спрятали. Здесь же голосование идет с полным ходом. Вот это такая площадь небольшая, здесь школа. Значит, вчера я говорил, ну, некую такую информацию я тоже получил. А дело в том, что а, в Испании а, школы и общественные центры, они открыты а, все выходные. И люди могут их использовать в качестве для гражданских активностей, для общественных активностей. Они там играют в игры, с детьми собираются просто, ну там, не знаю, пообщаться, встречи какие-то. А, Поэтому я-то думал, что они стерегут прямо участки, да, а но, оказывается, они постоянно открыты и активничают. Мол, с понтом ничего не происходит, как обычно, они просто гуляют и ну, просто выходной проводится в общественном месте время. Сегодня, 1 октября, они э, голосуют, и вот вы можете увидеть очередь э, в школу, э, это центр Жероны, люди э, идут голосовать на референдуме. Э, очень круто, они благодарят людей, они хлопают, они э, ну, проявляют всякую активность. А вот сама площадь. Все каменно, О, это круглый час, наверное, не знаю уже сколько, вот там часовни есть, на каждый круглый час а, бьют в колокол. Вот так вот выглядит площадь, люди сидят, общаются. Есть два полицейских, вот они там в конце. Я видел, на каждом участке были а, полицейские. Они с самого утра, вот где я был в Пальсе, они так сказали, что мы не будем а, воспрепятствовать голосованию людей, тем более это местный. час, тут идет голосование. Друзья, я отключаюсь, если будет что-то происходить или доберусь до какого-то другого участка, следующую трансляцию я проведу, скорее всего, в Фейсбуке. Я их чередую, одну в Фейсбуке, одну в ВКонтакте, в группе наблюдателей Петербурга. Дальше в 20 часов, когда закончится голосование, все люди выйдут в центр, на центральной площади, и будут отмечать э, окончание голосования, будут отмечать независимость. Это вот не вчера так сказали. Поэтому ждем. Сейчас всего лишь обед. Поэтому я буду гулять по городу и смотреть, где люди голосуют. Это был Красимер, наблюдатель Петербурга из Жероны, Каталония.